Приветствую вас на канале компании Радио И тема видео у нас ларингофон для портативных радиостанций. Ларингофон. Это разновидность микрофона. Применяется в составе гарнитур для передачи речи в условиях повышенного акустического шума. Например, при сильном ветре. Модель GT60 имеет в качестве наушника прозрачную силиконовую трубку, которая используется как воздухоотвод. Звук снимается с поверхности шеи с помощью датчика. Кнопка передачи расположена на отдельном проводе и использует для фиксации липучку. Модель GT61 также имеет прозрачный воздуховод, что обеспечивает скрытое использование. Отличие от предыдущей модели заключается в Появившейся регулировки охвата шеи. Кнопка также расположена на отдельном проводе и крепится с помощью липучки. Модель GT62 также имеет регулировку охвата шеи. Но кнопка у данного ларингофона невыносная и имеет внушительные размеры и надежную клипсу крепления. Еще одной особенностью является его разборность. Это значит, что при необходимости вы можете поменять тип кабеля подключения к радиостанции. Модель GT63 также является разборной, но ее главное отличие в том, что датчики, которые снимают голосовые вибрации, расположены не на пластиковом обруче, а на ремне. Благодаря этому такой ларингофон более практичен в использовании и позволяет использовать его пользователю с любым охватом шеи. Наушник тут заменен на прозрачный силиконовый воздухоотвод, но при необходимости вы можете использовать и наушники с разъемом Джек 3,5. Как мы уже говорили, GT63 является разборной. В ней используются два сменных узла. Это разъем для подключения к рации и дополнительная выносная кнопка на липучке. Блок управления с основной кнопкой имеет регулировку громкости, а также переключатель на вокс режим.